Ну всем здравствуйте! Очередная... Выход... Очередной выход. Пробовать манить лесу. Не знаю. Сейчас в общем два раза стрелил. Снимать некогда было. Уже заметил. Вот тут вот, вот мелькнуло. И влево. И потом голова торчит на меня. Смотрит камеру. Не стал доставать. По расстоянию. Тут вроде как недалеко. Не знаю. Потом видел, что хвостом мелькало он за этими деревьями. Время 8.54 12 12 Вчера я был и сегодня я решил сходить. Сейчас посмотрим на вот то расстояние. Там, мне кажется метров сорок было. Даже поди меньше. Прошло 15 минут. Как маним. Так, вот я стрелял. Ага. Вот кровь. Так, пока не вижу. Вот кровь. Попало-то хорошо. А вот она все дошла. Вот лисичка. Работает, оказывается, монок. Работает швайди мостового леса. А я ждал ее либо оттуда, либо со спины. Ветер вот так вот дул как раз. Да, в общем, серию. Как дал, поманил. Маленький лисенок. поманил несколько раз и вот минут 10 просидел, даже вот как раз я вышел получается 15 минут, грубо говоря. И это минут 10-12 я посидел и только три раза еще пискнул и смотрю, что вот она мелькнула прыжками, думал все напугалась, а нет, выбежала. Ну вот такой вот результатик, первая лисичка в этом сезоне, буду надеяться, что не последняя, ну как-то вот так вот, сегодня были еще у ночной рыбалки, утопил я фонарик, и надо ехать операцию по спасению фонаря организовывать. Нырять я вчера отказался, метр два, с небольшим глубина, температуру воды показывал холод 2 градуса, что-то мне сильно холодно показалось, предлагали мне разбурить в палатке, в прорубь сделать и нырнуть пока он светился, но не знаю, что-то я не решился, ну все, пошел я домой что-то порадовало в общем сидел в такой местности туда дорога идет вот так вот дорога идет за тюками вот сюда вот по которой она и бежала получается туда уходит туда уходит вот на таком перекресточке я сел а тут у нее целая тропа набита Ну, вот так вот я думаю не одна лисичка молодая веселой кто-то вывода где-то рядом и держится сейчас я тут все равно нашумел и пока я думаю тут делать нечего можно идти домой пить чай сейчас много Вчера, в общем, манил, вот он, такой у меня, не снимая, вот этой части верхней. Такой звук. А если снять, вот мембранка. Ага, сбился маленько. Сейчас поправлю в общем уже не поправлю тут тут вот была резиночка и она видимо развалилась у меня на морозе дома попробую его сделать и потом засниму тогда торопях видимо суну в эту вот закрывашечку крышечку как я называю либо может надорвал почему она лопнула так может мембранкой прорезала. Ну, еще там досниму фрагментик. А сейчас уже все манить нечем. Ну ладно.